Пусть на каждую группу просто идет ну, по рации. То есть обязательно должна быть дефицированная эти группы. По возможности объединитесь в двойки, тройки. По, у каждого тройки должна быть одна рация. Потому что участвует вы выстроиться по три человека с рацией. по четыре можно? Можно по четыре, да. Выходим в здание, только после того. Так будет дана команда, ходить а У вас маркировочное что-нибудь есть? Нет, в лагере есть. есть. Лагер, понятно. Ну вот, вот, считай, да, ты короче, все. Проемом. Бывает, проемом. Ну, проемом. Было, а, был... перед входом, перед входом а, да да Лучше перед входом, лучше где с правой стороны чтобы не вот так вот смотреть, да? да. Ну, то есть вот, да, ну, вот вот. Тогда, когда мы, раз с тобой пойдем, А вы ну. вдвоем пойдете, да? да? Подождите, а как у каждой свою группу берёт такой брайон? Мы брать, сейчас да? вчетвером пройдём, промониторим а. Скажем а, что, как бы, ограничены в безопасные места а, Столько-то пострадавших я не вижу, каким образом мы определим, сколько пострадавших, если мы обходим только, только снаружи. Кроме нас больше не доходит. Это плохая идея, мне кажется. Они будут стоять ждать, пока мы все здания обойдем, посмотрим в лучшей. А мы начнем с комнаты. Мы только заходим в комнату, а -а -а. и они за нами. То есть мы смотрите, мы э, заходим тогда по первому этажему, вот по второму. Ну, слово говоря, да. да. По то есть, э, вот мы как пошли, они за нами идут. То есть, чтобы не париться, не смотреть, где что, мы, мы помечаем. Мы, мы так идем дальше. А потом мы оказываем дальше первую помощь, как мы дошли а. до конца. А, а. В первую помощь они удастся? Да? Мы не уйдем, пока что. Первую помощь, ты говоришь, мы Частота. Частоты. 435, 475, я так понимаю, А, Собственно, Так, одно здание, огонь, один вход закрыт. Видим пострадавших в группе. Так, окей, здесь нельзя. Так, группа эвакуации. Ко мне, пожалуйста. Так, забегайте с той стороны, я с той стороны. Пошли с той стороны, с той стороны. Давай. С той стороны забегай и осматривай входы. Давай. Это что? Кипер? Киперка? Да. То есть нет фото. Я не понимаю, просто вот это обозначение снизу. Так, вызываем, вызываем пожарных так вход создания через одно из окон доступно для выхода на первом этаже и входа поэтому сзади зале Окей. дальше юра принял я Посередине, посередине, посередине. Что? Да. Что? Сколько? Сколько был? Был? А что, еще можно пускать? Две группы, да, пускай. можно еще посетить. Да, Окно? Да, с той стороны посередине так здания пускай, да, окно по... на первом этаже. Вот, не да. Мину... минуты не осматриваем. Да. Группа эвакуации. Нужна вам еще поддержка. Группа эвакуации, заходящие в здание, через первый этаж. Вам еще нужна поддержка. Повторяю, это координатор. Группа зашедшая через первый этаж. Нужна ли еще поддержка? Прием. Отбиваем, отходим, отходим, отбива. для выноса как Кто для. Кто? забили, повторите. Да, да, да. Пошли, пошли, да, Юр, я не принял, что он сказал. Повторите забили. Юра, организуй, пожалуйста, площадку для сортировки и направь там поддержку еще. Здесь, здесь, здесь ничего, угрозы не видно Значит продолжаем дальше, пошли Отходите здание с обратной стороны входы, где Мы работаем по первому зданию Стрелку рисуй, стрелку рисуй К ближайшему входу безопасному Кому? Это я спасатели вызываю. Подышите на Так, Здесь ничего не видим, пока. Значит, задумления нет, пока угрозы нет. А, а, нет. Раз, два Еще раз. Еще две двойки сюда. А, значит, а, одну команду. <связь> да. Здание справа. Здание справа напротив а, горячего. Вы кто, кому? Да. Да. Так, группа к зданию напротив. Группа к зданию напротив. Не слышу и не вижу. Играю четыре здания. на сортировке перемещена дальше от дыма так это что за кипер? Да, Лера. Лера побежал там почему нас еще ставят люди? Пускай в обход команды бегом Андрей, давай, Пусть свои... создание сбегут Сзади, сзади здание, группа, забегайте сзади здание. В начале здания, заходите сзади. Сюда, Нет, сюда. Внимание, мне слышим подождите мы работаем В зону шортировки был У него ожоги У него ожоги У серьезной ожоги, горелую, сихранили нет Пусть еле прощупывает Все, красный и в шортировку Не приел нету инструментов нет. Что нет Простите, можно? Можно Вас? Да, может, можно, можно. Можно Дай, Вас просить. Мне сказали записать хорошо. фамилии пострадавших. Хорошо. Нет, позвольте нет. Вот, вот там вот. Садитесь, нет, пожалуйста. Нет, мы занимаемся организацией. Мы занимаемся какой-то сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Едут, а, едут. Едут, едут пожарные. Едут пожарные. Едут пожарные. Пойдёмте Давайте группа получается туда, в здание. Все, хорошо. Пусть группа. Меня не волнует вот этот Давай. Простите, можно вас попросить пожанок встретить? Помогите, пожалуйста, вот там пожанок встретите. Вот там, вот там, вот там оттуда а третий. Вот цеплить. Так, выпустили за территорию. Так, можно вас попросить? А сейчас. меня попросить, конечно, да. вы его очень хорошо помогаете. Мне дали тупой. А как Давайте я помогу. Гену меня помогу? зовут. Ген, а можно мне колбасу отрезать? Вообще нечем отрезать. Давайте вставай сейчас отрезать. Не, я его вот сейчас. Вот, Ген, вот, Ген, я, серьезно, я... нам нужно пожанок встретить. Пожарных? Конечно, нет. Дружище, не встретите, конечно, хорошо? Конечно, Нет, дальше. Здесь что? Бегом его отсюда, потому что он здесь мешает давай, давай, давай. Давай. Какой человек? Гражданский? А, принято, ждем, туда некого пускать а, дымы, опасные условия для спасателей Это кто? Категория красный, желтый, зеленый Кто? Красный, красную зону Сортировка, где у нас площадка? Сортировка Сортировка, не слышу ответа На, на группу ее сортировки, она красная Обозначьте ее положение. Значит плохо будет хуже если ей не оказать немедленную помощь у нас здесь медицина обождавшись свою обозначься позицию голова по задомленного какого давай давай давай пошел Детель, при этом пину придерживаем понесли дорогу при. дорогу как сказать Туда, сортировка туда, туда, туда Несем на сортировочный пункт Здесь что? Потом под голову, категория Она умрет сейчас, она умрет через пять минут, она умрет через 30 Сколько? Девушка, вы меня слышите? Вы можете ходить? Девушка, вы можете ходить? отлично берем под и несем нас на площадку Девушка, вам помогу, хорошо?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 Готово? Раз, два, три.